Работа с терминалом Quick. Здравствуйте всем! Сегодня я хотел рассказать о таком типе стоп-лимит заявки, как стоп-лимит со связанной заявкой. Работает она в терминале Quick, и на примере терминала Quick мы будем с ней работать и рассматривать. Почему я решил записать данное видео? Ну, мне потребовалось данное Стоп. Заявка. Я стал смотреть видео, которые есть по этой теме. Они все очень поверхностные, и на те вопросы, на которые я хотел ответить, я на них не нашел. Поэтому, поскольку я с этой заявкой разобрался, раньше я ее никогда не использовал, но и в будущем не знаю, буду ли использовать, но хочу вам рассказать, может быть, кому она понравится, и кому-то она пригодится, и он сможет с ней работать. Мы рассмотрим, как использовать данную заявку, рассмотрим ее плюсы и минусы, и когда ее действительно можно применять, когда она оправдана ее применением. Просмотрев данное видео, вы об этой заявке узнаете все, что нужно, чтобы с ней работать и не попасть ни на какой-нибудь подвох. Ну, вкратце рассмотрим основные типы заявок. В других видео я уже частично касался их, Ну, давайте подведем итог, вот какие сейчас есть. Ну, во-первых, есть лимитированная заявка, то есть заявка, которая уставляется по определенной цене и в напряженном направлении. Ее можно использовать для входа в позицию и можно использовать как профит. Есть стоп-лимит. Эту заявку можно использовать на закрытие позиции или на пробой на вход. Есть стоп-заявка Take Profit. Она выставляется либо на закрытие позиции, либо как бы на откат на вход. Стоп-лимит и Take Profit. Достаточно такая хорошая универсальная заявка. Много тоже у нее плюсов. Хотя ее, как ни странно, меньше используют трейдера. Больше используют... Ну, самая популярная это, конечно, стоп-лимит заявка. И ее используют, наверное, ну, практически... Большинство тех, кто занимается ручной торговлей, для кого вообще стопы нужны. Вот стоп-лимит со, стоп со связанной заявкой, которую сегодня рассмотрим, она достаточно редко используется, но некоторые у нее есть плюсы, о которых я расскажу и мы их посмотрим. Ну и еще есть стоп-цена по другому инструменту. Я тоже эту заявку никогда не использовал. Хотя это не говорит о том, что она плохая, что она не нужна, но вот просто так исторически сложилось. Теперь вот давайте как раз коснемся плюсов и минусов данной заявки. Все, теперь мы говорим о стоп-лимит заявка со связанной заявкой. То есть она состоит из двух частей. Это выставляется обычный стоп-лимит, и она связана с некой заявкой. Ну, подробнее сейчас в терминале Quick посмотрим, я расскажу, что это такое, как выставляется, как работает. Плюс это не дополнительный угол при выставлении. То есть вы, если выставляете отдельно стоп, отдельно профит, если стопы там стоп-лимит, а профит в виде лимитки, то это потребует дополнительного гарантийного обеспечения. Кто работает под завязку для него конечно это большой плюс что дополнительного квик терминал биржа никто не берет мы сейчас не будем даваться подробности, кто у вас это ГО рассчитывает и как следующий плюс это нет у профита то есть ну поставить стоп гарантированно что он сработает без проскальзывания, невозможно есть определенные там Конечно, уловки, которые, скажем, в нашем роботе суперсмарт стоп и профит, используются как борьба с проскальзыванием, но гарантированно это невозможно. Но у профита может не быть проскальзывания. Теперь давайте о минусах. Плохо то, что ее можно поставить только до конца сессии. То есть вот заканчивать срочной секции в 23.50, а разовка будет действовать у вас до 18.45. Это, конечно, большой минус. Можно об этом забыть, и тогда... В 8 часов вечера можно получить лося Из-за того, что вы у вас заявка просто снята Следующий минус Нельзя двигать лимитированную заявку То есть ваш стоп-лимит жестко привязан Почему он и называется со сосвязанный привязана к лимитке И если вы ее сдвинуть, заявка слетает Это мы в терминале посмотрим Следующее, но ну, это стандартная вещь Которую многие не знают Что стоп, если двигать против цены Какое правило? На самом деле правило трейдинга Стоп только в сторону профита за ценой вот кто двигает против цены, может попасть на обычную проблему со стоп-заявкой. То есть у вас стоп, когда сработает, он у вас выст... окажется в виде лимитки. То есть ваша ваш стоп-заявка может не сработать, если вы ее против цены будете двигать. Вот чем хороши, опять же, роботы. Там это все корректируется у нас. То есть стоп вы в любую сторону двигаете, а цена срабатывания корректируется. И минус это только на закрытии может данную заявку использовать. На открытии позиции не получится. Вот основные плюсы и минусы. Теперь я еще хотел бы рассказать все-таки, как работает стоп-лимит. То есть стоп-лимит со связанной заявки с двух частей стоит. Из лимитки. То есть это. Лимитка это обычная лимитированная заявка, которая стоит непосредственно на бирже. А вот стоп-лимит любой. Связанный стоп-лимит и тейк-профит. Тейк-профит, стоп-лимит. Они находятся на самом деле ни у вас на компьютере, ни на бирже, они находятся на сервере брокера. То есть насколько хорошо быстро сработает ваш стоп, зависит исключительно от брокера, как быстро он выставит вашу заявку. То есть тут даже не работает, скорость вашего терминала Quick не важна. То есть вы стоп поставили, а вот как она сработает, зависит только от качества вашего брокера. Если ваши стопы постоянно пролетают, хотя на гэпе это нормальная ситуация, можно задуматься о том, насколько хорош у вас брокер. То есть любой стоп-лимит состоит из стоп-цены, то есть цена при когда рынок достигает вот этой стоп-цены, стоп-лимит срабатывает. И тогда происходит выставление лимитирной заявки на бирже по цене выставления. Сейчас поподробнее еще раз это посмотрим, если кто не знает. Также здесь задается направление, естественно, количество. И также задается номер счета. Это тоже важно, у кого, например, не один счет, а несколько субсчетов, то бывает так, что у меня была такая ситуация: я зашел на одном счете на одном счету, а стоп выставил руками на другом счету. И естественно, у меня этот стоп когда сработал, у меня биржа отвергла мою заявку, потому что я не на том счету выставил, а там денег не было достаточно. И я получу маржин кол. когда цена улетела далеко против меня. Это был знаменитый случай, когда Газпром на 20 рублей вырос там в течение нескольких часов. То есть стоп-лимит при срабатывании, при прохождении стоп-цены, при Превращается в лимитированную заявку, которая выставляется на биржу непосредственно. Дальше уже брокер никак к ней отношения не имеет. То есть все. Он ваш стоп отправляет в виде лимитки на биржу по указанной цене выставления, то есть это уже цена лимитки, и у него есть цена, направление количества. Но это не факт, что у нас работает. Может быть, в этот момент в выставление стопа пройти, не пройти, проверку сама лимитка. Например, цена кажется так, так называемой планкой. Планка это максимальный возможный. Значение инструмента, по которым вы торгуете. Также нехватка ГО. То есть, когда вы выставляете стоп, может быть все нормально, а когда она будет начнет срабатывать, может быть с этим проблема. Вот, кстати, стоп-лимит со связанной заявкой от этого недостатка. Вот именно нехватки ГО застрахован, поскольку уже там это лимитированное количество, количество ГО уже под лимитку резервируется. И у вас уже она ну, должна сработать. Мне кажется, в 100% случаях не вижу смысла, когда не, не вижу причин, почему бы ей не сработать. Но ну, есть только э, цена у стопа за планкой, мне кажется. Я, ну, тут Здесь вот вероятность, что он не срабатывает меньше. Вот так происходит работа. Стоп на сервер брокера, лимитка на бирже. Теперь давайте уже в квике непосредственно разбирать все это на примере. Открываем терминал квик. Вот у нас есть график. На графике еще раз обращу внимание, правой клавишей мыши ⁇ Редактировать ⁇ Кто не знает, ⁇ Прайс ⁇,⁇ Кладка дополнительно ⁇ Если вот эти вот галочки не проставлены, вы не увидите на графике своей лимитки. То есть это обязательно нужно сделать, и тогда у вас будет все хорошо. И вот эта вот галочка ⁇ Режим ввода изменения заявки из окна диаграммы. Если она нажата и отжата, в зависимости от этого вы сможете передвигать ваши лимитки и стопы на графике или не сможете вот обратить внимание это в, в черной цветовой гамме эта кнопка выглядит несколько по-другому но у нас если кто вот наших торговых роботов приобретал там в, в типичных ошибках все это показано как в белый и темный темном терминале quick все это решить У терминале quick есть несколько способов выставить э, любую там заявку стоп заявку э, вот я из графика из окна здесь сейчас этого не вижу Здесь еще, вот давайте сейчас из инструмента, текущая таблица параметров, или она называется э, «Текущие торги». Текущие торги по нужному инструменту правой клавишей мыши. И здесь у вас есть такая вот новая стоп-заявка. Э, вот эту как-то можно вы, вывести на панель. Вот видите, здесь есть такая клавиша F6. Я обычно делаю так. Я кликаю просто в стакан на нужный инструмент, когда торгую вручную. И нажимаю F6. Вот сейчас я нажимаю F6 и появляется вот это окно для настройки стоп-заявки. Вот здесь все типы, пять типов, которые есть в квике. Я про них раз говорил. Нас сейчас будет интересовать только со связанной заявкой. Вот мы ее выбираем и у нас появляется вот такое вот. Появляется такое окно, в котором какие-то активные, какие-то неактивные поля. Почему? Сейчас сразу объясняю. О чем я говорил? Срок действия. Нельзя ее выставить до отмены, нельзя выставить до какого-то числа, только на сегодня. 18.45 вот по этому инструменту она слетит и у вас исчезнет в любом случае. Сработала она, не сработала и у вас может остаться незакрытая позиция. Соответственно, время действия здесь тоже ничего задать нельзя. Инструмент у вас вот он уже есть. Можно, кстати, здесь вот этот инструмент изменить. Но я вот люблю из стакана делать. Либо покупка, либо продажа. но поскольку у нас нет сейчас заявки, давайте мы ее сейчас тогда просто совершим и вернемся в это окно. Я вот выхожу в быстрый стакан Быстрый стакан. Ставлю один контракт. И нажимаю купить. Все, вот у меня позиция куплена. И вот теперь я через стакан хочу F6 заново поставить со связанной заявкой. Вот опять же это окно, мы к нему возвращаемся. Поскольку мы купили, нам нужна заявку на продажу. Выбираем. Параметры стоп-лимит. Я говорю, она состоит из двух частей. Стоп-лимит цена. То есть мы купили... Ну, по какой цене мы купили? Мы купили по где-то 20-920, допустим. 925. Значит, когда цена будет, скажем, 20-860. 20-860. То есть, стоп-лимит цена станет меньше, чем вот эта вот цена, которую мы здесь задаем. Это стоп цена Нам брокер выставит лимитку вот по этой цене. Если я задам эту цену выше, например, 20... Одна тысяча поставлю. То есть, когда то тогда, когда цена достигнет нашей стоп-цены, у меня окажется лимитированная заявка на продажу, но будет она стоять далеко вверху. Естественно, она не сработает в этот же момент. Поэтому цена должна быть всегда ниже. Вот смотри, мы ставим 20 800 с большим запасом на всякий случай. Все равно она сработает, сработает не по этой цене, а по ближайшей цене, которая в этот момент окажется в стакане. Количество, соответственно, ставим мы единицу. Вот вот здесь, кстати, максимальное количество уже подсказано, сколько возможно поставить. Не знаю, насколько это адекватно, сейчас не могу сказать. Так, код клиента. Наверное, здесь это не важно, потому что мы на срочке работаем. Можно настроить, чтобы это автоматически подставлялось. Это все где-то есть в видео про настройку терминала Quick или по настройку быстрого стакана. У меня по сути, все. Вот поступ заявки, все. И теперь справа на вторая часть выставить связанную заявку по какой цене ну естественно по цене то есть цена профита вот сам скажем 21.050, 21.050. то есть мы хотим какой-то профит взять вот по этой цене я хочу взять профит это будет лимитированная заявка есть тут такая галочка при частичном исполнении связанной заявки снять стоп-заявку. вот это ставить не нужно у нас когда один контракт Тут не принципиально, но если у нас 100 контрактов, то при 100 контрактах у вас частично заявка сработает, а стоп исчезнет. И получится, что вы купили 100 контрактов, частично у вас закрылось 50 контрактов, 50 контрактов осталось без стопов, без профитов. Все. Точнее профит он останется, то есть заявка частично сработает, а стопа не будет. И если в этот момент рынок пойдет против вас, вы можете оказаться в неограниченном убытке. То есть вот эту галочку ставить не нужно. Вот и все. Объемы, комиссия. Все это нам сейчас не потребуется. И теперь мы нажимаем вот. Нажимаем вот. Подтверждение. Вот это подтверждение тоже можно убрать, если кто хочет быстро торговать. И нажимаем ОК. Здесь все параметры просто повторяются, то, что мы настроили. Нажимаем ОК. У нас настроен вывод на график. И мы смотрим. Вот у нас. Видим стоп. А вот вверху просят. Ох, сколько тут сделок, это я испытывал с скальперского робота вчера. Странно, почему у нас заявки не пропадают, у нас что появилось, теперь они сохраняются что ли? Надо этот вопрос выяснить. Вот видим мы и уровень стопа, и уровень профита. Теперь, о чем я говорил, что никто об этом не говорит, что если я сдвину вот эту заявку по графику, многие так делают, и это удобно при торговле, то у меня стоп исчезнет. Потому что они связаны. А вот стоп я могу подвинуть. Стоп я могу подвинуть поближе к цене. Вот я его переношу. Подтверждение. Все стоп у меня подвинулся ближе. Но это опять стоп заявку. Вот мы ее в таблице видим. Ее тип со связанной заявкой. Значит, вот этот, все вот эти параметры можно увидеть. Мы видим здесь стоп цену, ту что мы задали, цена при которой произойдет срабатывание. Давайте я помечу, цена, при которой произойдет срабатывание, а это цена, по которой будет выставлена лимитка. Для стоп-лимит заявки обязательно эта цена, если мы в лонг стоим, должна быть меньше. Иначе стоп может не сработать. А теперь о чем я говорю перетаскивание. видите, цена 2800. Я переношу стоп по графику. И что у нас происходит? Стоп-то перетянули мы, а цену-то срабатывание оставили. И вот в данном случае у нас стопа фактически нет. У нас стопа нет, потому что, когда мы дойдем до цены 20662, выставится лимитка вот по этой цене на продажу. И, конечно же, она сразу не сработает, а может и вообще не сработать. То есть вот таким способом, перенося стоп против вашей цены, вы фактически лишаетесь стопа. Об этом почему-то никто никогда не говорит. А это очень важный момент. А вот робот в данном случае вот эту цену подкорректировал бы и сделал бы ее ниже, чтобы она, чтобы стоп заявка сработала, потому что смысл стоп заявки сохранить ваши деньги сработать, она должна срабатывать. Количество, кстати, вот количество я открыл на два контракта, поставил на один, один контракт, один контракт. То есть это тоже нужно учесть. То есть количество важно, на которое правильно выставить. Вот переставляю я лимитку и обратите внимание лимитка то у меня осталось а стоп заявку меня исчезла То есть вот этого делать нельзя связанные заявки лимитку не переносить но самое главное я вот здесь вот предварительно записал что если а Самое важный конечно что если я торгую не на два не на один контракт а на 100 контракт то когда у меня частично срабатывает лимитированный мой профит то стоп мой корректируется на то количество которое а у меня реально осталось в лимитке. То есть здесь вы можете не бояться. Об этом тоже никто а не говорит. Но ну, допустим я открываю там на 100 контрактов. Смотрим. Вот 100 контрактов пока наша заявка целиком. 100. Пока мы ее не разъедаем. Смотрим внимательно. Вот если у нее начнет она частично срабатывать, у нас должно измениться количество в 100 стоп заявки. Пока здесь и там и там 100. Вот от нашей заявки, как от большого игрока сейчас в стакане играются. Видите, перед нами выставляется. Ну вот видите, сейчас я покажу пример, который я записал чуть раньше. Вы видите, сейчас начинает срабатывать наша лимитка, постепенно от нее отъедают. И количество стоп заявки изменяется. То есть все в этом направлении, все в этом плане работает корректно. Вроде бы я рассказал все, что нужно знать про стоп лимит со связанной заявкой. Теперь вы можете этим инструментом свободно владеть и знать все подводные камни, на которые вы можете наступить. Если вас интересует какой-то другой тип заявок, вы хотите подробным образом про это все узнать, я с удовольствием запишу видео на данную тему. Пишите, буду рад обратной связи. Не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за внимание и, самое главное, успехов вам в биржевой торговле. До свидания.